Как нам жить после этого? О чем ты вообще думал, когда ты его приглашал? Ну тогда в баню. Да, банк как ко ко ко коллектива. Все, всем ну, нет, нет, я с вами в баню больше не поеду. Я жить без него не могу. Постоянно думаю о нем.